На улице у нас тепло. Минус 30. Вот у нас баня наша. Труба. Совокупная длина трубы где-то у нас метра два. Не больше. Тяга изумительная. Здесь будет патио, бассейн. Здесь у нас идет горячая холодная вода из бани на улицу для душа для бассейна то есть если у вас бассейн будет без душа вы приготовьтесь к тому что у вас фильтра будет лететь страшно сило либо вообще не будет чистить так вода у нас общая сбирается с крыши сток и из бани бани одна скатка крыша здесь у нас летом стоит у заказчика бочка для сбора воды и происходит полив по участку это у нас вытяжка испании вытяжка видимо, тут видимо конденсат стекает, скапывает это у нас выведена вода на улицу для полива для каких-то технических целей это у нас крепление Сделали импровизированную для садового шланга. Очень все удобно. Так, здесь у нас крышка люка. Здесь находится у нас колодец. Для сбора сточных вод с бани. Так, бани у нас на слоях стоит. свой. Так, ну, наружный размер у нас, наверное, где-то, опять, 300 на 3500. Хочется быстрее, быстрее, быстрее рассказать о том, об этом, об этом, об этом, об этом обо всем. Но все-таки наиболее правильно, наверное, будет сначала растопить, переодеться и уже потом основательно и обстоятельно рассказать обо всех особенностях и прелестях данного Не то что бан. Ну да, банного комплекса, потому что в принципе э, все это вместе в будущем воедино с э, бассейном, с террасой, ну, по праву можно считать таким банным комплексом на вашем участке, который э, позволит получить э, заряд позитива, бодрости, хорошего настроения, здоровья э, в любое время года так не выходя из дома не выезжая из дома куда-то при этом экономится и средства и силы и вы получаете подпитку зарядку энергии заряд энергии для того чтобы максимально качественно жить наслаждаться жизнью и ну как бы не только сами но и имеете возможность приобщить к этому своих близких свою семью, своих друзей, знакомых, ну, всех, кого вы посчитаете нужным. Ощущение бани – это даже для снятия какого-то обзорного видео, это прежде всего наслаждение, наслаждение от гармонично построенной, гармонично настроенной бани, от гармонии всех составляющих, пол, стены, потолок, печка, полки, свежий, теплый воздух. Так вот, вкусный чай. То есть баня должна быть прежде всего энергоэффективной, то есть с, ну, или с минимальной инерцией. То есть это означает, что мы должны иметь возможность очень быстро как температуру повысить, так и температуру понизить. В случае, когда у нас баня находится рядом с живым домом, и у нас есть возможность подвести горячую холодную воду. Наша баня должна в целом быть энергоэффективной. То есть, в принципе, она должна. Э, то есть бюджет на поддержание здесь тепла, такого ну, достаточного, чтобы не разморозить э, наши коммуникации, должен быть минимальным. То есть, в принципе, само по себе строение должно быть максимально энергоэффективным. То есть общие теплопотери здания должны быть минимальными. Далее, то есть баня должна быть максимально удобной с точки зрения эксплуатационных характеристик. То есть, соответственно, мы должны иметь возможность очень легко поддерживать не то есть, как в предбаннике, так и, в принципе, в пановочном отделении и в парелке. Баня должна быть эстетичной, потому что, опять же, повторюсь, то есть, как бы мы приходим за гармоничным сочетанием всех составляющих банной процедуры, то есть это и визуальная эстетика, и эстетика огня, и эстетика пара, эстетика запахов, эстетика ощущений каких-то, поэтому баня должна быть симпатичной, симпатичной, она не должна быть вычурной, ну то есть здесь по бюджету, то есть в принципе сделать недорогую баню своими руками это проще простого, то есть нужно просто постараться и сделать все, это, все, что вы делаете, аккуратно. В нашем случае баня снаружи имеет металлическую обшивку, внутри предбанник обшит блокхаусом, на полу постелен линолеум, под линолеумом идет теплоизоляция слой. Ну, то есть на утепленном полу. Здесь у нас общий сэндвич. По стенам, по полу, по потолку 15 сантиметров пенопласта. Да, это баня из пенопласта. То есть у многих от ужаса начали вылезать глаза из орбит. Ну, в принципе, это от невежества, скорее всего. Потому что... Без, вообще без разницы, с чего мы построим баню, то есть в нашем случае, наверное, как бы, безусловно, абсолютно не важно, с чего мы построим баню, то есть важно, чтобы мы соблюли несколько нюансов. То есть первое, это максимальная для бани изоляция стеновых элементов от внутреннего помещения, Значит, снизу это гидроизоляция, а сверху по стенам это пароизоляция. То есть, в нашем случае, то есть, то, та коробка, которая у нас есть, она затем обшита несколько слоев пароизоляционными материалами с таким расчетом, чтобы со временем любая возможная влага была отводилась из стен наружу, не проникая внутрь. То есть, снаружи и внутри. Значит, у нас внутреннее помещение, то есть внутренняя обшивка абсолютно инертна, то есть, в принципе, у нас та среда внешняя, которая за этой обшивкой находится, за гидропароизоляционной, она не попадает в баню, то есть никакой эмиссии того, что у нас находится в стенах, в баню не происходит. Значит, по кокону пароизоляционному Нашита обрешетка, и потом уже по обрешетке финишная отделка. Потолок подвесной. Освещение светодиодное. Печь, как я уже говорил, это термофор-гейзер. То есть это, в принципе, лучшее из того, что может быть. мои, ну, Единственное, мои опасения как бы оправдались в полном объеме. То есть, несмотря на то, что у нас, ну, в принципе, стандартная парилка, где-то метр шестьдесят на 2,40 у нас эта печь, но она минимальная в этой линейке, она у нас пере, ну, сильно жаркая. То есть, очень легко перетопить ее и получить очень высокую температуру 110-120 градусов. Сама парилка это кокон. То есть фольгированная бумага, бумага, которая закреплена на стенах, то есть все стыки проклеены, то есть пол в помывочном отделении и в самой бане, то есть это сверху по УСП у нас несколько слоев гидроизоляции по полу различного типа, обмазочные гидроизоляции, гидроизоляционные материалы. Затем у нас идет э, термостабилизационный э, шов, ну то есть э, который, компенсационный шов, который э, минимизирует э, все эти температурные перепады как внешней коробки, так и самого э, бетонного теплого пола наливного э, и препятствует, э, ну не компенсирует линейное расширение сезонное и э, в принципе от нагрева. Теплый пол в помылочном отделении и в парной это греющий кабель, который залит в бетонную основу. Бетонная основа выполнена сразу клонкой, то есть у нас четыре уклона. Все это собирается в трапике с гидрозатвором и из этих трапов смонтирована центральная кондиционная система, которая висит в воздухе, но утепленная, и она выходит уже в кондиционный колодец. Дополнительно в качестве страховочной меры у нас кондиционная система была обеспечена греющим кабелем. Ну, то есть он у нас там заложен здесь, вы видите, но мы его не подключали, потому что нет необходимости. Все работает так изумительно самое главное достоинство именно этой бани это первое, это сочетание материалов это сочетание грамотно сделанной приточной вентиляции и вытяжной вентиляции то есть у нас данная баня ну, мало того, что при строительстве мы учитывали все нюансы э, при обшивке э, деревом. То есть дерево было выдержано, плюс э, дополнительно... Ну, то есть выдерж, выдержано просто надо под открытым воздухом, чтобы влажность стабилизировалась э, после того, как из упаковки достали, плюс э, оставляли небольшой зазор на... Э, дальнейшее возможное расширение в связи с повышенной влажностью было изначально желание сделать дополнительную вентиляцию в утяжную в помылочном отделении да. но этого делать не стали то есть в принципе, в принципе ну то есть посчитал у меня возникли сомнения поэтому не стали делать вентиляцию в Помощном отделении. А у нас есть приточка централизованная общая в подтопочную зону, в притопочную зону. Значит, из притопочной зоны свежий воздух с улицы попадает как в парилку, где, нагреваясь на печи, уходит конвекционным потоком а, в сторону так называемой васту, то есть это короб, который а, в верхней части имеет вытяжку на улицу трубу значит затем короб опускается до низа где-то на расстоянии 40-50 см от пола значит сверху он имеет заслонку которая нужна для залпового проветривания снизу он на уровне полков он имеет заслонку которая при закрытии то есть, практически полностью перекрывает вообще любой ток воздуха из бани в принципе э, на сегодняшний момент хочу отметить что баня э, не только ну то есть дерево не только нигде не разбухло нет то есть здесь стоит постоянный запах э, липы то есть у нас парилка отделана липой то есть липы и э, масло длинным маслом все обработано нет никаких запахов, связанных с наличием влаги, то есть никаких там прелых запахов, соответственно, везде, где только можно, деревянная обшивка дает усушку, то есть все усыхает, усыхает, усыхает, усыхает, то есть в принципе в парилке вообще, наверное, усохло до минимума, хотя очень активно она эксплуатируется, ну, минимум два раза в неделю. В тоже все постоянно усыхает и усыхает. То есть банька теплая, свежая, сухая, вообще изумительная, энергоэффективная, то есть она требует для поддержания температуры порядка 10 градусов, ну, то есть в между, между использованием за счет электрического теплого пола. То есть требуется прям минимально возможное количество электричества. На вопросе растопки вообще эксплуатации э, банных печей я бы хотел. Ну, вообще эта тема очень такая объемная. То есть по выбору печи, какую взять, такую, такую, тонкостенную, там, толстостенную, открытая каменка, закрытая, комбинированная. Масса, масса всевозможных э, моментов, и все-таки это все под конкретную баню. То есть э, каждая печь для где-то одна хороша, где-то другая, где-то третья плохая там и там. Значит, э, я бы хотел сейчас рассмотреть два момента, пока э, растапливаю. Первое это чистота. Э, топочного стекла и э, сколько и как топить. В данном случае у нас топка оснащена большим панорамным э, обзорным э, топочным окном, то есть, в принципе, вообще, то есть это супер, никаких там не ни телевизоров, ничего не надо, пришел, простопил, можно даже в баню не ходить, сидеть, наслаждаться видом э, огня. Итак, когда только я в первое время познакомился с каминами, с большим панорамным остеклением, у меня сразу встал вопрос, когда я себе такой камин поставил, чем протирать стекло. Было поперепробовано все, что я только мог. Всевозможные растворители, ацетоны что-то то есть различные средства моющие вплоть до того что э, чуть ли не механически пытался лезвием э, стекло очищать в конечном итоге э, плод скажем так эволюционный моих поисков увенчался жироудалитель для плиты духовок это просто песня Наносим немного на стекло. Нам нужна бумажная салфетка. Салфетки равномерно распределяем. по стеклу и протираем салфетку на выброс данное стекло где-то две-три недели эксплуатировалось без чистки печки если у вас сильнее затягивает, смотрите, значит, у вас проблемы с вентиляцией. А если у вас очень сильно затягивает, там, может быть конструкционные какие-то проблемы. То есть данная печь в плане вот именно чистоты, ну, вообще очень хороша. В том числе и у нее очень хорошие параметры именно по эксплуатационные характеристики все в принципе вот у нас одним легким движением руки то есть мы очистили мы очистили топочную дверку стекло, стекло топочной дверки это у нас тяга на закрытом зольном ящике сейчас мы открываем зольный ящик тяга сейчас улучшится то есть это холодный запуск первый холодный запуск э, бани. Ну, в принципе надо отдать должное здесь дрова очень сухие а, что у нас сейчас происходит у нас воздух попадая по каналу с улицы эту притопочную зону это я прям чувствую рукой тяга сумасшедшая то есть у нас холодный воздух проходит часть его уходит в парилку когда у нас там открыт открытая вентиляция сейчас же он у нас идет через зольный ящик и сжигается в печи выбрасывается в трубу то есть у нас все вопросы по организации приточной натяжной вентиляции в бане решены максимально эффективно у нас есть приточка воздух который используется для горения дров также этот свежий воздух идет в саму парилку и для обеспечения там идеального микроклимата Ну вот в принципе вот этой закладки дров, но ну, может быть еще одна маленькая полежка и в бане уже можно будет начинать пользоваться. В среднем э, баней можно начинать пользоваться где-то уже минут через 15 э, после растопки. Один из немаловажных вопросов это что пить в бане и что использовать для того, чтобы поддать парку. В принципе пить лучше воду и чай. Чай может быть как классический на основе э, чайного листа, а так могут быть всевозможные травяные сборы. Эти сборы могут быть как с ярко выраженным э, целебным эффектом, так и с каким-то общим укрепляющим, стимулирующим эффектом, в одной из целей своих путешествий поставил посмотреть, проанализировать, найти поставщиков, которые бы либо собирали это все действительно в максимально удаленных от цивилизации местах, ну и также соблюдали все эти нормы по срокам сбора. В принципе, я столкнулся с тем, что некоторые из тех людей, с которыми мне довелось, ну тех организаций, с которыми мне довелось встретиться, в принципе, не просто собирают, а занимаются селекцией, разведением целенаправленно лекарственных таких вот растений качество самого сырья очень много и значит очень большую роль имеет для того, что мы в конечном итоге хотим получить сейчас я хочу сделать напиток на основе базового сбора который более направлен на профилактику нежели на лечение этот сбор общеукрепляющий, тонизирующий, с хорошей, скажем так, ароматической составляющей. То есть его будет и приятно пить, и им будет приятно его будет приятно добавить для того, чтобы поддать при посещении бани. Я завариваю либо в в заварники, либо в костюм. Ну, это тоже отдельная тема. То есть, в принципе, в данном случае я сейчас заварю в термосе, используя специализированное ситечко для заварки. То есть оно удобно тем, что потом не нужно будет там, вылавливать эти которые постоянно забивают, забивают купана. Полутора, полуторалитровый термос. Хороший. Берем кипяток. То есть купаж мы сделали. Все. Закрываем и ставим, чтобы у нас наш настой подошел. Как раз пока у нас топится печь, хотя уже прошло порядка 10 минут, то есть уже можно париться. Вот. Пока тут печь, в принципе сейчас настой на столице. Еще минут 10, наверное. И э, буду переходить уже к э, банной процедуре. Пусть у всех у нас пар будет легкий. Тут меня осенило. Скорее всего, подавляющее большинство наших соотечественников э, вообще, в принципе, э, ну, скажем так, по привычке посещают баню, даже не задумываясь, и делают это ну, не то чтобы в корне неправильно, ведь они... Хлещат друг друга вениками, льют воду, пьют пиво и водку, краснеют и, и идут по домам. Но все-таки вся прелесть именно русской парной с паром, с, с арома какими-то процедурами, она заключается несколько все-таки в ином и всю прелесть этой процедуры можно познать только в правильной бане. Вкратце, то есть есть много всевозможных техник. Вкратце, есть много всевозможных техник посещения. Варилки. и я сейчас не буду давать подробности, какая лучше, какая хуже. Лично я для себя после многих лет экспериментов, поиска все остальное, то есть пришел к технике, которая я считаю ну, для себя правильной, потому что она эффективна и рациональна. А это правила скажем так четырех посещений то есть на самом деле их может быть сколько угодно но базовые четыре то есть назовем это техника четырех заходов первый заключается в следующем то есть перед посещением парилки мы идем в полночное отделение и моемся то есть моемся с моющими средствами, может быть, может быть, просто ополаскиваемся. Все зависит от того, насколько мы грязны. Потому что ну, многие начнут спорить, что это неправильно, надо заходить в сухими. Повторюсь, это мое мнение. Это, э, скажем так, методология или технология, которую я для себя разработал. Если я возьму мокрыми руками влажное полотенце, то это будет максимально, ну то есть максимально отчающий. Э, свойства будет короче максимум грязи которая сможет она перекочуясь моих рук на полотенце Мне не совсем понятно если всем понятно это э, аналогия с полотенцем почему многие э, не понимают прямой взаимосвязи между чистотой тела и банными э, полками или ну, или бассейном, да то есть перед бассейном мы понимаем что если мы окупнемся в душе и потом в бассейн то вода в нем будет как можно дольше, более чисто и фильтра будут не такие нагруженные. Если мы же пойдем там покопаемся где-то на грядках, потом там, попилим древесину и все там в грязи и в стружках залезем в бассейн, то он фильтр убьем буквально за полдня. То же самое с баней. То есть пришли в парилку, я для себя пришел в парилку, в помоечное отделение, окупнулся, в зависимости от того, насколько я грязен, насколько я сам себя ощущаю грязным. То есть с шампунем с гелем с мылом все тепленькой хорошей водичкой захожу в парелочку почему ну, я говорю что э, через 10-15 минут уже можно в нормальной бане после того как вы э, протопили ну, то есть начали топить уже можно посещать да потому что э, печь сама еще каменка она не такая горячая и э, вы можете получить всю полноту ощущений от э, посещения бани, где вы поддаете, причем поддаете именно э, какими-то э, водными растворами. Э, Бог с пивком, там, еще с чем-то. Ну, есть все, что вы смешали с водой, подали. Так вот, пока камни не перекаленные, то есть вы сможете насладиться запахом, ароматом того, чем вы поддаете, травами еще чем-то эфирными маслами, потому что как только вы раскалите камни и начнете поддавать может быть перекалите то ваш нос ваша кожа, то есть вы получите во-первых, мощнейшую волну канцерогенов, потому что все-таки, когда мы эфирные масла плескаем на что-то раскаленное то есть они в результате некой химической реакции частично испаряются, частично подгорают и, ну, как и любые другие масла, как и любые другие составляющие, они, в принципе, переходят в несколько, то есть, трансформируются в несколько другие вещества. И на перекаленной бане мы можем получить нехилую такую волну канцерогенов в ответ. Так вот, затопили, минут через 15 уже можем идти. Во-первых, полки. Полки тепленькие. Они не горячие, они они изумительны, они просто волшебные, они лежат, и нас ждут, ждут наши измученные, оставшие тела, когда же мы к ним прильнем. Так вот, мы берем наш водный раствор, тот, который мы хотим поддать, и поддаем. То есть у нас получается, так как камни еще не горячие, то есть у нас получается такой хороший водный туман, хороший пар, который э, не будет подгорать, который будет э, быстро трансформироваться в э, водяную взвесь, которая должна подняться под потолок и вот здесь э, мы упираемся в конструкцию бани. То есть если у нас баня энергоэффективная, ну, то есть это кокон, какая-то легенькая обшивка, э, хорошие полки, грамотно расположенная э, печь, грамотно расположенная отяжка, то у нас получается, что то есть у нас водяное облако, пар вот этот, облако пара, оно поднимается. И в соответствии с законами конвекции, то есть так как у нас вытяжка там, то есть у нас, в принципе, ход воздушных масс, он вполне определен. Так вот, это водяное, водяное облако, водяная здесь вот это водно-ароматная, вот здесь горячая, она поднялась. И она плавно и медленно опускается на нас, когда мы лежим на полке. Причем температура изумительная, то есть нам не горячо, температура близкая к температуре тела. То есть мы зашли там в баню через 10 минут после того, как мы начали утопить где-то порядка 40 градусов. То есть мы заходим, у нас полная гилья. И тут мы на себя принимаем вот это вот облако теплая, обволакивающая. То есть вот правильная баня, баня в которой вы можете испытать наивысшие чувства а, от посещения ее именно вот от водноароматных процедур, то есть так называемый кайф. Это баня в которой вот это облако медленно, равномерно вас обволакивает. Причем а, если баня хорошее, энергоэффективное, то вот это вот прохождение перегретых э, водно-ароматных масс, то есть от э, верхнего слоя, от потолка до пола, то есть это все очень медленно, обволакивающе, вы лежите, вы наслаждаетесь, вы прям ощущаете, как вы все прогреваетесь вот этим паром, который опускаясь отдает вам свою энергетику, э, как у вас оседают на теле. Все вот эти вот масла, благовония, аромат трав, цветов. И вы получаете наслаждение. Так вот, помылись, зашли, поддали, лежим, кайфуем. Пару раз поддали, прям хорошо то есть не стесняемся здесь мы можем делать и крепкие а, водные растворы то есть ну нам ничего не мешает то есть в принципе все что мы нальем все ароматное здесь и поднимется на нас осядет. то есть подаем, подаем подаем подаем подаем раза два три можем подать то есть у нас обильное потоотделение. то есть мы прям чувствуем как вот это вот влажная облочка рукавичка у нас Плоскает наше тело и э, как мы впитываем в себя, начинаем впитывать э, тепло. Это первое э, наше посещение парелки. По После того, как мы э, какое-то время там побыли, долго не надо залеживаться. Ну, хотя, в принципе, опять же, при в зависимости от той температуры, которая там есть, мы можем там, не 2, а 3-4 процедуры. Но опять же повторюсь: лучше не переусердствовать. То есть, лучше все делать полномерно в меру так вот когда мы выходим то есть у нас на коже очень большое количество конденсированного пара у нас на коже очень большое количество нашего пара который ну то есть нашего пода которая выходит из наших пор причем когда мы окупываемся до посещения парилки мы открываем пор и помогаем поту выйти так вот мы зашли Парились, вышли, и мы идем в душ, и в душе мы опять себе смываем в тепленьком, хорошем душе, мы себя смываем а, то, а, то, что на нас есть на коже, то есть, в принципе, это а, пот и грязь, поэтому их надо быстрее смыть и удалить, то есть это вот наше первое посещение. А, После того, как мы вышли из души, мы накидываем полотенчика и идем для того, чтобы можно было посидеть, отдохнуть, выпить чайку. А наше тело, оно продолжает прогреваться от тепла, которое получила кожа, то есть это тепло начинает уходить дальше в угол тела. То есть это наше первое посещение э, по репке. Наш настой мы не только Выпиваем, но ну и поддаем им, особенно первый, второй раз. Мы активно используем его для того, чтобы создать нашу водно-ароматную смесь, чтобы потать в печь на камне, чтобы получить пар и чтобы он у нас был максимально такой обволакивающий, максимально чувственный, такой добрый. Вот здесь вот особенность печей тонколистовых, к коим относится вот этот термофор Гейзер, заключается в том, что очень легко управлять температурой, очень легко управлять степенью нагрева камней, очень легко. То есть, инерция минимальная, то есть, чем толще металл, тем толще больше инерция. То есть, соответственно, мы пока его качегарим, пока он накочегарится, потом мы туда заходим и начинаем жариться в ультрафиолете. Фух, не дай бог, если у нас толстая листовая открытая, вот эти все варианты садовых печей, там, с трубой. Это очень, очень некомфортно очень вредно, потому что там жесткая, Ультрафиолетовое излучение идет. Ввиду особенности нагрева металла и излучения. То есть у нас получается весь спектр ультрафиолетового излучения, а он очень большой. То есть у нас идет прям максимально такой жесткачай. Мы жаримся, паримся, потеем, угораем. Короче, все происходит не то. Мне бы хотелось, ну может быть вы ходите в баню за чем-то другим. Фу. То есть эффект у нас вот, толсто листовых печей несколько иной. Я не познал дал толстолистовых печей. То есть мне медлее тонколистовые. То есть тут за счет меньшей инерции ты можешь быстрее поднять температуру, быстрее остудить, чуть вытяжку приоткрыл, у тебя микроклимат в парилке поменялся, то есть чуть понизил, температуру, повысила. То есть вот это вот, вот этот весь кайф первого посещения вот этого райского облака, когда не просто облако горячего пара, а вместе с ангелами которые спустились и тебя им отдает, то есть оно сохраняется но то есть вот в тонколистовых печах мы можем подольше растянуть вот эту фазу первого знакомства с парилочкой и на первой фазе опять же повторюсь Первая фаза нам дает использовать максимально крутые, максимально концентрированные водные растворы, потому что в дальнейшем, как бы нам не хотелось, там, насколько тонкой бы ни была сталь, в любом случае идет более интенсивный прогрев, все прогревается, то есть в принципе мы уже переходим к более высокотемпературному пару, соответственно у нас концентрация какой-то составляющий ароматизированный в наших водных растворах она будет все ниже ниже ниже и ниже потому что а, просто это все будет гореть и будет некомфортно парилка будет некомфортно посещение то есть в принципе парилка это нечто от слова пар, то есть мы приходим для того, чтобы через пар впитать в себя эту энергетику, которую передают дрова через огонь камням, которые мы отдаем водными нашими растворами, которые содержат Солнца, то есть мы это все достаем из них, смешиваем с водой в наших водных растворах и с помощью камней, нагретых огнем, от дров переносим на себя на свое тело. Но только представьте, какой аромат сопутствует данному процессу, даже если у вас нет начнете пытаться что-то разогреть дома и чтобы ощутить вот что это кайф. Самое простое это на плите в кастрюльку что-то заварите, полотенце накройтесь и попытайтесь хотя бы частично познать туда, которая доступна немногим, а, надеюсь, после Посмотр этого видео будет доступен все больше и большему количеству людей, которые любят баню, ценят баню, которые экспериментируют, которые не пробовали данную технологию. Ну, я надеюсь, попробуют ее приобщаться, и, может быть, она им понравится. Так вот, второе посещение. Мы отдохнули, чувствуем, как тепло от кожи ушло вглубь. Сначала в небольшом объеме, потому что всего лишь первый раз во всем посидели, почувствовали, как впитали в себя как в кубках вот этот весь кайф и понимаем, что мы готовы ко второму посещению. То есть Здесь сильно как бы, затягивать между первым и вторым тоже не стоит. Почему? Потому что, во-первых, тепло мы себя впитываем довольно-таки активно, потому что внутри у нас еще словно холод, ну, то есть обычная наша температура. А поверхностные слои кожи они нагрелись и вот эта вот отдача тепла нам будет происходить очень ну, да, таки быстро то есть несколько минут буквально несколько глазков, глотков сделали чая и, и пошли в парилку так вот Второе посещение, то есть, можем уже не окупываться, потому что, в принципе, у нас идет активное испарение, то есть, мы сухие, у нас активно идет усвоение тепла внутрь, то есть, это, как правило, не сопровождается никакими процессами по выделению пота или еще чего-то, то есть, после первого посещения. Идем на второй круг, то есть, зашли без душа, ну, здесь кто как хочет, можете смочиться, как правило, то есть, после второго посещения нет необходимости в душе заходим поддаем опять же смотрим по ситуации то есть если у нас долго не было и сначала все-таки у нас та область каменки куда мы собираемся поддавать она раскалилась то сначала все-таки поддаем чистой водой то есть несколько раз поддали то есть у нас камни остыли потом берем смотрим но ну, здесь это тоже первое второе Посещение – это первое, это вообще прям суперконцентрированные растворы. Второе посещение – это среднеконцентрированные растворы подаем и по обратной реакции организма по тому запаху, который идет, мы понимаем, э, пережигает камни наш водный раствор или нет. То есть если не, нет вот этого горелого запаха, то есть все нормально, еще ничего не раскалилось. Мы опять же можем поддавать, но здесь э, ситуация какая. То есть у нас концентрация в любом случае должна быть ниже и э, аккуратно, потому что вот особенно первый вот этот пар, который пойдет, он будет довольно-таки горячий. Поэтому смотрим по ситуации и при необходимости, то есть если все нормально, поддаем. То есть первый, второй раз у нас прям... Поддаем, поддаем, то есть не боимся, заливаем, это все испарится, это все пойдет на нас, то есть это просто это просто пар, вкусный, хороший, горячий пар, тепло, которое нужно нам, нужно нашему телу. Поэтому первые, вторые разы не бойтесь залить каменку, пусть он бурлит, булькает, то есть ничего страшного. Если вы чувствуете, что какой-то неприятный запах идет, там, пыльный какой-то, или еще что-то, то это, скорее всего, ваша каменка старая. В процессе э, термических вот этих процедур камни осыпаются, то есть у вас просто-напросто внизу скопился ил, э, грязь, то есть кстати, вся пыль насела, вы ее туда смыли. Поэтому рекомендую перед следующим э, посещением парилки разобрать каменку, достать все э, камни и хорошо там все промыть, чтобы она у вас была чистой. Промыть камни, загрузить их и наслаждаться. Так вот, в нормальных условиях, то есть мы чувствуем, как более горячее, чем в первые разы. И более более жесткое у нас уже идет э, пожестче, потому что первые разы это вообще прям такое. Крайне благостное состояние, то есть в последующие разы это уже более высока температура, мы уже греемся. Здесь можно приоткрыть, если у вас правильная вытяжка, есть нижний приток воздуха, есть верхний Залповая вентиляция, то есть вот при посещении втором я рекомендую уже воспользоваться тем, что несколько при открытии, ну тут тоже по расстоянию, то есть смотрите сами, в принципе выпускается некоторое при открытии верхнего вот этого клапана для того, чтобы у вас более эффективно, более активно проветривалась парилка для того, чтобы вы получали и большую дозу тепла, и большую дозу кислорода. То есть здесь мы уже нацелены на то, что в большем объеме удаляем э, отслуживший свое воздух, то есть опиньонный кислородом. Нам его нужно максимально эффективно убирать из зоны парения. Когда мы выходим второй раз с парелки, опять же мы мокрые, мы идем в душ, мы окупываемся теплым душем, теплым, горячим. Потом идем закутываемся в полотенчика, в плед. Пьем чай и чувствуем, как у нас тепло, которое впитал верхний слой нашей кожи, это тепло активно уходит в глубь нашего тела. То есть пьем чай, здесь уже более основательный такой перерывчик, потому что мы конкретно хорошо зарядились энергией тепловой и нам ее нужно усвоить. То есть нам нужно максимально доставить ее внутрь к не органам. Поэтому, если мы в первые разы активно исчерпали его в первый второй раз активно исчерпали наш запас настоя нашего кровяного, нашего чая, то запариваем новый или берем новый термос, где у нас Чайник, наливаем, пьем. То есть, здесь уже более длительный перерыв перед третьим посещением. То есть так как мы активно усваиваем пар, не активно усваиваем тепло, плюс потребляем много, ну немного а больше, чем в первый раз жидкости, то у нас уже идет обратная реакция. То есть мы начинаем выделять из себя все, что у нас накопилось. То есть у нас это тот вот запущенный процесс э, обмена веществ, которые мы запустили там в первое второе наше посещение, плюс стимулировали чайком, то есть он у нас уже начинает набирать обороты и у нас начинает из всех щелей переть влага, то есть прет под, прет у нас э, выходят шлаки. Начиная с третьего захода, когда мы уже прогрелись изнутри Тело буквально пышет жаром, то есть можно начинать в конце прогрева окупываться сначала прохладной, ну а потом в принципе ледяной водой. То есть у кого есть возможность, можно вернуть в купель, но правда не рекомендуется нырять с головой, то есть вообще окупываться лучше до шеи, потому что особенно на подготовленном организме в шее и в голове проходит огромное количество всевозможных жизненно важных взаимосвязей между телом и головным мозгом то есть помимо вен артерий лимфатической системы то есть также есть очень большое количество нервных окончаний и спазм чего бы то ни было может закончиться очень быстро очень плохо поэтому но ну, вообще не рекомендуют подвергать голову и шею серьезным перепадом температурным ну и в принципе То есть не только на непоготовленном теле, но и людям, у которых есть довольно-таки большой опыт выживания, закаливания. Поэтому вышли, включили душик чуть теплый, чувствуем, что тепло, включаем похолоднее. Если это не пробирает, то можем включить просто одну холодную воду. То есть, в принципе эффект тоже будет. Такое же примерно, как вот погружение в прорыв, Покрутились, под подстроя воды, проливались, зашли в парилочку, погрелись, вышли, можно повторить процедуру, вернулись, опять погрелись, вышли, окунулись, замотались в халатик и сидим. И вот с третьего раза, то есть можно переходить к обливаниям. То есть в принципе Третий раз сидящим движением а четвертый уже полноценно. То есть здесь у нас посещение парилки будет носить все более и более кратковременный результат. Вернее, продолжительность. То есть мы зашли, температура уже довольно-таки большая. Чуть-чуть подогрели кожный покров. То есть внутри у нас все горячо. Вышли, окупнулись, сидим, отдыхаем. Опять повторили, опять... Вот. То есть здесь могут быть всевозможные растирания снегом, холодной водой. Вот. Можно переходить к каким-то массажем после этого. То есть мы полностью подготовили организм, разогрели. Прошу прощение, что медленно и тягуче, но это уже подходит к завершению моего посещение порелки в принципе я в состоянии полнейшей расслабленности неги чувствую как около кожные слои моего организма активно там что-то вытворяют то есть какие-то процессы там бурлят где-то что-то покалывают где-то что-то вытекает то есть, в принципе, как раз то, зачем мы и ходим. Ну и, на мой взгляд, все-таки заканчивать барабанную процедуру при перегретой парелке вот, процедурами свеником не совсем наверное, правильно, потому что это просто на самом деле очень тяжело. Вот. Поэтому либо ждем, пока парелочка остынет, сами в это время, отдыхаем, либо... Либо процедуру с винником просим, чтобы кто-то не столь изможденный с нами провел. Ну, вот на этом вкратце все мои рекомендации именно по посещению бани заканчиваются, и, и мы переходим к самому началу, то есть мы начинали, а это Зачем же все-таки мы ходим в баню? То есть, что нам дает баня? Для чего все это? Потому что, исходя из того, какие у нас цели, в принципе, было бы правильно, исходя из этого и уже для выполнения этих целей и задачи строить баню. То есть если мы ходим для того чтобы получить заряд энергии через травки через тепло через тепло огня расслабиться попариться прогреться то здесь Нужно делать максимально энергоэффективную баню и вот как По тому принципу, по которому мы делаем их для наших заказчиков. Ну и в принципе, если у кого-то целью бани это посидеть, попухать с друзьями, то, конечно, это столовая с какой-то комнатой для погреться. Если у кого-то стоит задача потратить немного денег, то ну, в принципе можете купить себе лучше вот что-то недорогое. Ну или никак. То есть потратьте их с пользой, купите себе что-то. Потому что если вы хотите построить баню очень и очень дешево, при этом, чтобы она была обычная, то есть не без воздуха обмена, без нормальной печки, без нормальной энергоэффективной парелки, без всех вот этих удобств, которые как раз-таки придают весь кайф процедуре банной, то не стройте какой-то хлеб, не стройте сарай, а купите себе что-то хорошие за те деньги, которые вы собрались выкинуть, за нечто непотребное. Вот. Ну и мое давнее серьезное убеждение в том, что баня должна иметь теплый пол. Любой теплый. Водяной, электрический. Как в предбаннике, так и самой парилке, так и в полулунной комнате, потому что это придает, ну, то есть это максимальный кайф получить когда от всех процедур, потому что при тех ситуациях, когда ты сидишь, у тебя голова кипит, а ноги превращаются в дыдышки, то есть это все-таки неправильно. То есть вы уродуете свой организм, потому что вместо ощущения и наслаждения от той банной гармонии, которая может быть, вы, вы испытываете массу неудобства. У пар будет легкий.